Всем добрый день и вечер! Вы снова с нами на канале Профин Хобби. Сегодня сборка лесенки LS09M. Сборка лесенки не составит много сложностей и труда. Собирать ее лучше вдвоем, используя техническую документацию, которая прикреплена в комплекте с лесенкой, либо посмотреть наше видео. На видео вам будет все понятно. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, комплект гаечных ключей, отвертка, шуруповерт, герметик силиконовый, который в комплект не входит. Последовательность сборки лестницы вы увидите на видео. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуется покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочными покрытием до сборки. Во избежание трения между деревянными деталями лестниц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 Думаю, вам понравилось, как мы сняли для вас сборочку лестницы. Приходите к нам на канал еще, будет достаточно много видео, подписка, лайки приветствуются. Всем всего доброго, до скорых встреч!